Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, компания РУСТЕХПРОМ. Мы 15 лет на рынке, очень развитая инфраструктурная сеть филиала во многих городах России. И сегодня мы поговорим с вами про кассовый аппарат Элвис и программирование яркости печати. Для программирования яркости печати на кассовом аппарате Элвис необходимо из выбора набрать комбинацию 4, 3, 0 и ток, нажать клавишу ПВ, нажать клавишу ВВ, Несколько раз, пока на экране не появится надпись 2131. Нажать клавишу Итог. Ввести значение от 1 до 9, где 1 тусклая яркость печати 9 яркая. Нажать клавишу Итог. Яркость была изменена. И напоследок помните: обслуживаясь компанией «Рустехпром», вы получаете не только качественный сервис